очень ярко остаются в памяти некоторой картины. Сейчас уже кажется это не юностью, а детством моим. Вот одна из таких ярких картин, оставшихся на всю жизнь. Это величие Москвы, шум, грохот и улица Волхонка и Маховая, где я нашла первый институт, в который я поступала. В памяти осталось величие храма Христа Спасителя, что стояло по дороге на, в этот институт, в лесной институт. Его величие не может не поразить у каждого. И мне кажется, у каждого, кто видел в детстве его, так и останется э, это величие, где-то связано с величием самой Москвы. По крайней мере, в моей памяти осталось так. Там я нашла лесной институт. Институт, куда бы я могла поступить, учиться после школы, после единой трудовой школы, которую я закончила в Варшанске. Меня заинтересовала дендрология как наука. Меня трогало строение дерева. И большое впечатление осталось от деревьев, которые мы, как студенты, ездили на практику. И валили деревья, тогда не было машин. Валили их, рубили, подпиливали. Падение дерева, это ну, вот жалость к, к тому, что что-то уходит. Что-то стройного, красивого, зеленого, большого уходит куда-то. К сожалению, лесной институт мне не пришлось закончить. А так распределилась судьба, дав мне место корректора, первой образцовой типографии, я сейчас очень довольна. Я многого научилась. Я прошла большую школу полиграфии. Я начала думать о чем-то более серьезном. Меня привлек дальше институт антропологии при биологическом отделении физико-математического факультета, 1 МГУ, куда я вскоре и держала экзамен. А это институт, который дал мне очень много знаний. Очень многое дали экспедиции. Мы изучали в экспедициях по этнографии Поволжья. Знание быта э, мариинцев, мордвы. Я только жалела, что мне не пришлось быть ч, э, среди чувашей. Очень жалею, потому что вот сейчас работы над многими э, проблемами э, киргизской жизни... Я невольно возвращаюсь к чувашам и нахожу очень много параллелей. После окончания университета я была включена в работу по изданию книги о веровании и религии народов. Так я работала в Москве и жила в Москве, обрела свою семью, что доставило. Большую радость жизни. Мой друг, с которым я связала свою жизнь, был работал в типографии. У нас появился сын. Помню, как ну, трудно было его воспитывать. Но это ничего не мешало нашей общей жизни, нашему желанию жить и быть полезным. В 1937 году муж был редактором газеты, студенческой печатной газеты «Большой». И его арестовали, а меня послали во Фрунзо. С ребенком я приехала сюда. И здесь началась совершенно новая жизнь, совершенно новая жизнь, которой трудно все рассказать. Киргизи приехал в экспедицию по изучению Дунган, крупный ученый Николай Николаевич Бацаров, мой коллега по университету. Он был удивлен я работаю не по своей специальности. Сделал все, что чтобы меня перевели в академии наук. И вот в 50-х годах это была моя первая экспедиция в Киргизии, экспедиция на Исыкуль. Мы должны были написать книгу о селениях Чечкан и Дархан, материальная культура киргизского народа. Я нашла новое призвание, вернее, то, к чему я стремилась, когда училась в университете. Мне казалось, что наконец-то я вхожу в науку, наконец-то мне дана возможность, несмотря на все трудности, которые мне пришлось пережить, я стою на правильном пути, я в науке. Я пишу небольшую, правда, работу, очень небольшой раздел мой в этой книге, которая вышла. Но я в науке, и это дает очень многое. Если говорить о человеческих отношениях, мне, может быть, даже стало легче. Может быть, стало легче э не обращать внимания на не некоторые взгляды на меня, которые мучили до последнего времени, неправильные взгляды. Мысли, связанные с переездом, с моим переездом во Фрунзе, стали как-то растекаться. Они меня не мучили, наоборот. Я, э, у меня было такое ощущение, что я нашла какой-то свой новый дом. Свой новый дом, свое новое э, место в этой жизни. Впереди маячил музей, Этот музей молодой, надо внести свои туда силы. Никогда его не бросал этот музей. И по настоящее время не бросает, Потому что исторический музей нуждается в большой помощи, поддержке большого коллектива. Я никак не могла пройти мимо той красоты, которую я встретила не только в природе, но и в народе. В народе ее очень много. И это выражается красоты убранства жилища. Убранства заботы о жилище, заботы о коне. Это бросалось в глаза в 50-е годы. Там, хотя уже и не было юрт, юрт было очень мало, но в новых домах, которые построены в юго-западной части Киргизии, мы, мы, я невольно обратила внимание на то искусство, которое мы сейчас называем прикладным искусством, которое порождено самим народом. Изучение искусства меня твердо привело к мысли о том, что искусство нераздельно с самой материальной культурой. Искусство нераздельно совершенно от самой вещи и нераздельно от той функции, которая несет эту вещь. Если делают вещь, мастер вкладывает в нее свою душу. Мастер делает ее таким образом, что она становится интересна. Отсюда вся прелесть из народного искусства. Я считаю, что именно киргизская женщина создатель орнамента, этого сложного изобразительного средства и основного изобразительного средства во всем киргизском народном искусстве. Весь смысл моей жизни сейчас заключается в том, чтобы как можно больше сделать для своей этнографической науки. И жизни меня убедила, что нужна сейчас большая литература, большие сведения о народах, жизни, бытии киргизского народа, о этнических процессах, которые происходят сейчас, в данный момент. У меня накопилось очень много мыслей, очень много записей, много интересных, безумно хочется. Все свое время, все остатки дней своих – посвятить этой работе, выпустить хорошие интересные книги и по народному искусству. Обобщенный материал сейчас историко-этнографического характера крайне необходим.